И шапочку надеть, она на гномика будет похоже А почему ты она? А почему? Это а... дискриминация женского э, пола? Ваня, Ваня, Ваня, посмотри в потолок А чё у тебя с токсом? Да это игра говно, добавления всякие Добавляют, добавляют, а там Типа вот это вот пофиксить не могут На Юнити игра создана, на Юнити Ты чё? Чё? Ты чё, вылупился? А ты вылупилась. Чё вылупилась? <смех> да чё тебе скорлупа отъеста, чтобы вылупываться? Смотри, накидай тут всего говна и пошли за другим угон. Я возьму камеру, возьми лазерный проектор вот этот. Одну штучку. Ага. О, котики, котики, гляньте, Давай. котики фоткай Зачем? Для красоты. Нет, не слушай его. Фоткой, фоткой, фоткой соль, вот эту вот. вот это, вот это, А! Я соль просто. Печеньку, давайте съедим печеньку. Я взял печеньку. Ты ее сожрал уже. А, да? А зачем? Сейчас свет Левее, левее, сделай. Что-то жужит. Она нападает. Я увидел его! А, понял. А че так быстро? Ну ладно. Я даже этого и не понял, на самом деле. Я, короче, смотрю, идет на падение, он и тебя идет, ты просто на него встал смотришь. Вы взрослая, то Серега, иди в жопу. Сколько вам лет? Серега, я сейчас тебя прибью. Это короче не минусовая температура. Вы взрослые? Блять. Вы младший? Я просто так вот раскидываю. Сейчас погоди, все я скрин сделал, можно уходить. А! Куда А, у я, так я ее вижу. Она прям, она в твой шкафчик зашла, убегай. Я ставлю что-то горю. Горю? Да А если мы все по-разному поставим? У каждого свои результаты тогда а, поднимаем А, ну я ба банши поставлю Чисто выделить Наугад? Да Из всех вот этих привидений, которые здесь есть? Так, ну, погодите Фантом, банши и го горё у меня Я ставлю на фантома Пофиг, поехали Зажигалка Сереги не сохранится Ну ладно а, у нас три печеньки, кстати, на столе они сохраняются. Это коллектиблс. Это они ничего не дают. Я их собрал, они ничего не дают. Это банши. Что, а кто банши поставил? Серега, ты банши поставил? Да. угад. No да. Ты ебался? Мы победили. Что это банши, не мы. Ты Деньги дали, не нам. А могу умеет играть, вот что он два часа делал, он изучал игру тогда. Да я он не знал! Наугад что... <свят> ну, <как> поставил, называется. <свят> <свят> почему, Коля, почему, когда мы две улики находим и ставим наугад, у нас нифига не выходит? Серега, ты где? Серега. Я <свят> бы волчил. Да он прикалывается, он просто где-то спрятался. Хитрый. Гномик. О, печенька. Я этот призрак его покню, сфоткаем. Так, улики. Обязательно. Пошли, Я просто здесь стоял, я нашел еще одну печеньку. О, блядь. А как дверь открыть? Пошли на выход. Сфотка его. Да сфоткал я открой дверь. Она нападает, она нападает. Так, какие зацепки у нас были? Записи в блокноте минус температура. Ну ты реально ну вообще. Иди, я кричу нападал, а там блять на картонах бежит на меня. А почему я дверь не мог открыть вообще? Потому что охота шла. а Не Мне дали 18 баксов. А, это, это был ивенант, блин, обидно. Я только русы того, как он заорал. Он нападает, он нападает! Ну, как тебе игра в целом-то? Нормальная? Ну, было ты, пипец, особенно когда ты убегал. Да пошел ты знаешь, куда? LTF4.